Всем привет! И это видео о простой флешке. Да, простая флешка. Начнем с истории. Одна девушка купила флешку на Алиэкспресс. И по мнению прокуратуры, она нарушила статью КРФ о незаконном обороте спецсредств для несогласно получения информации. Приговоры и привлечение к ответственности россиян за покупку электронных качеств, которые можно расценивать как шпионское оборудование, уже перестали быть редкостью. Вот это поворот! Согласно экспертизе, говорится, что цифровой диктофон относится к категории специальных технических средств, предназначенных для неклассного наблюдения, а именно для существования скрытой аудиозаписи и хранения информации. Максимальным наказанием за совершение преступления предусмотрено в виде четырех лет лишения свободы. Впрочем, в прокуратуре подчеркнули, что это было бы слишком сровым наказанием, предположив, что все закончится минимальным штрафом. Но это не точно. Точно. Но это не точно. Ну ладно. А теперь представьте, вы такой сидите дома в Алиэкспресс, И тут к вам случится полиция. И хотят вас связать. И в этот момент. Малевро! Ну если честно, я уже был заказывать что-либо с Алиэкспрес. Если ко мне так же постучаться. А когда они уйдут, то.. И дальше опять сяду за комп и буду сидеть. Но это не точно. Ну ладно, ребята, если вам понравилось видео, поставьте лайки. Всем удачи, всем пока.